В общем, сейчас, вот, друзья, позанимался, что сделал, сделал, когда висел на животе, сделал 50 скруток на грузах, потом сделал 12 раз плуг, это переворот вперед, нагрузка идет на спину, нагрузка идет, в принципе, на все тело. Когда занимаюсь, когда занимаюсь самостоятельно на грузах, использую вот такие сторожки. Это вот такой крючок, на который, как вы видели, я подвешиваю груз. Потом одеваю себе манжеты, тяну за веревки и груз отсюда слетает. Вот это называется сторожок. Вот старожок. Кстати, очень мало кто об этом знает также я использую на ноги вот такие манжеты которые В комплект у меня руки-ноги идет но для самостоятельной тренировки на руки я использую пальцепы пальцепы тоже шью сам пальцепы из мягкой стропы мягкая стропа она не режет пальцы не так сильно режет пальцы что позволяет мне дольше заниматься по нужны для того, чтобы я мог самостоятельно отпустить руки. Груз падает и я уже себя снимаю. Потому что без пальцепов на обычных манжетах сложно заниматься. Тебе нужно подтянуть руку, а когда ты устал, подтянуть руку и снять карабины, да, либо липучку отстегнуть, это уже сложно. Пальцы очень просто. Ты его отпустил, груз упал. Все, ты свободен. Потом снял ноги и... И все отлично, классная тренировка, мне понравилась. я позанимался на спине, позанимался на животе, на спине повисел 15 минут. Делал я это все под музыку, славянский набат, по-моему, она называется, разгонка славянский транс, что-то такое. Вконтакте она у меня есть, так что занимайтесь на правила, всех с наступающим 2023 годом. Мы его отмечали как день зимнего солнцестояния 22 декабря. Ну, все празднуют Новый год. Да прибудет с нами сила! Занимайтесь на